Лучше останьтесь дома и попейте чаю. А если вы хотите сделать татуаж век, но у вас алкогольное и наркотическое опьянение. Всем привет, меня зовут Юлия Беляк, и в этом видео вы узнаете, кому можно делать татуаж, а кому нет. И дело тут вовсе не в запрете мужа или вредности мастера. Сегодня в этом видео мы поговорим про противопоказания татуажа. Любые повреждения кожи, такие как прыщи, герпес, псориаз и ранки – это все является противопоказанием к процедуре ПМ. Если их повредить, то, скорее всего, с вероятностью 100%, они просто распространятся по всей зоне татуажа, пигмент не приживется и остаток будет нулевым. Процедура будет бесполезная, поэтому нужно подождать, пока это все заживет. Беременность – это одно из противопоказаний, о нем мы рассказывали подробнее именно в этом видео. Можете кликнуть сюда и посмотреть. Растуда, ОРВИ, ковид и прочие другие заболевания, связанные с общим плохим самочувствием и температурой, являются противопоказанием к процедуре татуажа. Дело в том, что организм и так находится в стрессе, зачем его еще больше напрягать? Татуаж, скорее всего, не приживется в таком состоянии. Ваш организм тратит все силы на восстановление и борьбой с простудой. А также нужно еще понимать, что мастер это такой же живой человек, как и вы, который может заразиться. А у него еще очередь клиентов на месяц вперед, а дома еще близкие и родные, которых тоже может заразить. Лучше останьтесь дома и попейте чаю, а потом уже здоровым придете на процедуру. Алкогольное и наркотическое опьянение. Скажите мне, вы когда-нибудь принимали верные решения, находясь под таким состоянием? Я думаю, нет. Поэтому и на процедуру татуажа не стоит приходить в таком состоянии, это является противопоказанием. Если у вас есть хронические заболевания различных видов и разной степени, лучше всего проконсультироваться с своим лечащим врачом, для того, чтобы именно он вам дал согласие на то, можно ли делать вам процедуру или нет. Также к противопоказаниям к татуажу являются тяжелые формы сахарного диабета, эпилепсия, свежие рубцы, которым меньше полутора лет. А если вы хотите сделать татуаж век, но у вас есть конъюнктивит в стадии воспаления, процедуру тоже нужно будет перенести до полного вашего выздоровления. Родинки, папилломы и бородавки также являются противопоказанием к процедуре перманентного макияжа. Если они небольшие, их в принципе можно обойти, тогда процедуру еще можно делать. Но если они крупные и мешают сделать красивую форму, либо прокрас, тогда процедуру сделать не удастся. Дело в том, что на все кожные новообразования запрещено заходить и повреждать их. Это может быть очень опасно для здоровья, поэтому это является противопоказанием к процедуре перманентного макияжа. Вот в принципе и все. Список довольно внушительный, но встречается он на самом деле довольно редко. Если же вы сомневаетесь, есть ли у вас какое-либо противопоказание к процедуре татуажа, лучше всего проконсультируйтесь со своим мастером, он ответит на все ваши вопросы. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк и делитесь этим видео со своими близкими, пусть они тоже посмотрят.